Итак, мы продолжаем специально номер массаж шейно-ворезниковой зоны. Сейчас переходим к свету номер три. Встали в исходную позицию, да? а, Вот мы закончили тем, что понасягиваем голову на себя. Да? Тяним, тянем, тянем с вибрацией. Теперь кошка выпускает когти, и мы попали как раз на купунтурные точки. По четыре с каждой стороны. И тут вот как, как на рояле. Вот одним, вторым, третьим, четвертым пальцем по очереди. Раз, пробеживали. Два. 3. Можете сказать ему, например, что вот у тебя тут проблемка. Больно, да, здесь? О, нет. Ну, часто тут э, мышцы, где крепятся, они бывают очень болезненные. И в обратную сторону приближивали. Гаммы пошли, гаммы. Да. И теперь прием называется кокоть терла Хватает за череп и выносит в небо. Вот сюда, в точку... Прямо там ямочка будет да. между черепами первым позвонком, да, да? Угу. туда поглубже, прямо на себя вот так раз натягивать и провигреживаю его. Точка конфуцию улучшает память и мозговую деятельность. И вот тут есть сверху. Вот, пощупайте, угу. О, на, на черепе, на черепе, угу. шишечка, да. Получается три точки до да, этой шишки. Вот, три пальца. Да. Раз, точка, два точка. Три как мозги прочищает. Это по центру прям, да? Да, да, да, прям по центру. Если они еще остались. Квадратный корень из четырех, сколько. Тогда может упротить. из четырех это просто. Дальше переходим. Батарейка села, На волосяном часть головы, вот так мягко. Это все было болезненно. Тут, когда мышцы при сюда примыкают, с ними отдельно разговор, что с ними делать, потом Вот мягко. И волнистыми движениями всю. Голову вот так проходим, это приятно, немножко человек успокаивает его, бдительность перед дальнейшими сложными манипуляциями. Высыпляем, да, высыпляем его. Ну, Дальше поработаем с кожей черепа. да. Если бы лысый, да, можно было бы вот такую вот колбаску например, катить. Ну, и, если волосы есть, то тогда вот на живот шестеренки продолжим здесь делать и уже сверху вниз, все движения идут уже сверху вниз, видите, сверху вниз мы идем. Вот так прямые движения сверху вниз, все тянем туда теперь. Лимфа уходит туда. Вот такой прием взяли. Ладно, давайте бесложим прием. Давайте попроще. Нет, на видео. Что мы там делаем? На видео, да, надо. Вот такой прием. Сейчас, что-то у записи. Вот так схватили, вот так, да-да-да. Только кончиками пальцев. Мы сжимаем кожу. Вот так делая грядку такую вот. По центру, потом по бокам. классно. Видно, да, еще с этим? Специальный. Это секретный. еще и для волос массаж получается. Да, да и для кормования. и И для фасты, да. И, для и, фас... человеку, да. и тоже здесь, наверное, да, прорабатываются. И фасы, конечно, да, на голове очень много фасций. Вот проблема в том, что мышцы заканчиваются сухожилиями. И дальше идет сухожильный шлем на весь череп. Он сжимает от напряжения череп и это очень сильно влияет на Давление. давление которое зависит от атмосферного давления получается влияние на зависимость на погоду хроническая усталость бессонница кровообращение в голове в глазах даже кровообращение ухудшается вот все идет из-за вот этих мышц То есть пришлось надо их тут разжать и сам череп там достаточно движения на несколько микрон несколько микроатмосфер меняет все вот это вот самочувствие выжил еще раз я столько не повторил Значит, вот меняем кости черепа, они вот так идут и вот так вот, да, потом посмотрите, сшиваются вот тут, да, но, как правило, говорят, что с детства мы помним, что кости черепа, срослись, и не шевелятся, на самом деле, они не шевелятся, небольшие вот эти микродвижения такие, да, они вот улучшают самочувствие, поэтому берем за эту половинку и за эту половинку в разные стороны вот, начинаем напряжение создавать. Да, идет на скручивание сюда, другая рука на скручивание вот, сюда. вот ну, как бы На встречу друг другу. Вдруг это да. Теперь в другую сторону. Не Теперь не на больно раскрытие, больно. как бы. Чего? Не больно. Не, больно, не больно, больно, да? Вот тут соединяем, а вот тут раскрываем, как бы. Ну так дай, дай, дай. Ну, я быстро показываю, немножко помедленнее и поуседчай. Теперь. Вот тут держничок мы соединяем кожу со всех сторон присели и туда вот сжимаем. Так вот минутку, даем, даем, даем, даем, создаем напряжение. Это же практически постсизиметрическая релаксация. Тот же самый смысл. Статическое напряжение, потом резко отпускаем и разглаживаем мягенько так. Пир. С -с -с -с да, пир. Что-то почувствовал там голове? Нет? Давайте еще попробуем. Петглас, <смех> разговаривает? <но> <смех> Натираем виски, это достаточно жестко. Лимфотические протоки идут за ушами, вот так вот, так несколько рядов. И вот туда подключиться, вот туда вот вводим. Но на черепе это может делать мягко, а по бокам шеи, вернее, на черепе жестко, а по бокам шеи уже можно мягенько вот так вот мягко вводим. Даже тыльное растяжение руки можно так вот вести вот туда, вниз. Еще раз, раз, вниз. Так, точки будем проходить или? Да. Это... Бы отдельно, отдельно, а... Нет, слишком много вам всего. Отдельно? Отдельно? Точки чего? С этом отдельным точке. слишком да. много будет. Слишком много, да? Но Конечно. под видео запись то можно. Под видео. А, да, можно рамастер. не повторять их на видео, только красный. записать и все. Черный и красный хромастер. На видео. Значит, вот целую неделю, и дешить, повторить. Полностью букву, клади голову. Вот есть такой квадратик, видите? Вот. Ну, вот тут вот бакенбарды пошли. Вот, тут бакенбарды. Вот, по <с линии... <с по линии сейчас робота нарисуем. По линии волос. Так проводим полосочку. Я индейец. И, и вот от этой линии полосочка, да? От бакенбарда. Получается, вот тут вот... Примерно вот три точки, отвечающие за внутричерепное давление и за нормализацию боли, за, верим, за успокоение боли, которая в височной части бывает. Как правило, они болезненные. Дальше идут э, точки э, акупунктурные по уху. Это перевернутый зародыш человека. Вот видите, вот тут вот голова находится, вот пошла шея, вот хребет, позвоночник. Ну, зародыш он больше на рыбу похож, на человека, uh -huh. честно говоря, да. И вот тут получается хвост у него. Внутри получается... Ой, я не в ту сторону показал, извините. Голова, <голова> вот здесь, перевернутыми ногами же. Вот, получается вот точка уха, ой, точка глаза, точка там челюсти. Вот сюда пошел хребет, много точек. Мы просто прожимаем вот сюда. Копчик заворачивается, да? Здесь, соответственно, будут органы рук, ног. Вот там вот внутренние органы. А девчонки секулят ухи, они себе там... Да, да, да. Они как раз вот могут попасть в эту точку и немножко -то там потерять зрение. Зрели? А. Ч ⁇ Ничего Может быть... Массаж головы. процесс тела. модификации тела. Тела. А, может, вот тут операцию делал. А. Работ -трап. Работ -трап. Думаю, я я сейчас будем делать. Да, нормально. А, день, вот, вот, потом точки, вот тут над э, козелком уха, да, mhm. чуть выше вот скула заканчиваются, прям три точки: раз, два, три. Рядышком, рядышком. Точки за ухом, соответственно, вот тут лимфоузел сюда не давим. то есть между челюстью, да. А идем именно на череп, на черепе вот там. Ну, как бы случайно будет попадать в такие бугорки, ямочки там найдёте. Не обязательно прям точно попадать, да? Ну, попали <связать> там, браво. Не-не, прям за ухом вот тут прям. Вот, вот, вот, вот, вот, прям. Прям в дюхо крепится. А в сустав сюда вот нельзя давить? Нельзя, тут лимфоузел. И ты такой, слышишь, так надавил, а сюда точно давить нельзя? <связать> ты давай аккуратнее. Что, серьезно? <связать> а я всегда, да, не а могу. <связать> голову сюда. А, вот так вот разрезаем голову пополам визуально да и отсюда по две точки сбоку ой, по, по два по сантиметру в бок и по два сантиметра друг от друга идут два ряда точек вот так вот идут доходит до сюда тут начинаются точки уже не культурные а триггерные триггерные я чего нарисую соответственно вот здесь масляный рисуется ровно сбоку уголок лопатки середина этой мышцы где крепится мышца масса не рисуется на масле да, да. точки получаются где вот круглая мышца вот видите круглая мышца вот а вот задняя дельта вот между ними точка давай вот, а зафиксируем это а да. <свят> <свят> Наметил. <свят> Слушай, ну ты конечно юморист сегодня. Вот здесь точка. А давай другой маркер попробуем.